Привет, друзья! Я Андрей. А я Алиса. Туристические тропы привели нас на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга. Сто лет назад здесь произошли события, повлиявшие на ход мировой истории. Ты говоришь про Октябрьскую революцию? Это было давно. Представь себе. в Петроград. Так осенью 1917 года назывался этот город. Холодно. Зимний дворец. В нем заседают Временное правительство. Звучит выстрел с крейсера «Аврора», происходит вооруженное восстание солдат и моряков. Революционеры арестовывают членов Временного правительства, и власть переходит к большевикам. Причем здесь Эрмитаж? Основные события происходили в диме -дворце. Сегодня он является частью Государственного музея «Эрмитаж». Я читала, что там проходит интересная выставка, посвященная столетию Октябрьской революции. Сходим? Заметно. Государственный Эрмитаж это особый музей. Гордость и достояние России. Здесь собрано около трех миллионов произведений искусства. Коллекцию Эрмитажа начала собирать императрица России Екатерина II. В середине 19 века это собрание открыли для широкой публики. В составе музея «Эрмитаж» 10 исторических зданий. Вход для туристов расположен со стороны Дворцовой площади. Это Зимний дворец. Его включили в музейный комплекс после революции 1917 года. В «Эрмитаже» проводятся специальные экскурсии для слабослышащих. Если пройти по всем залам «Эрмитажа», повышится 20 километров пути. Для того... Чтобы постоять возле каждого представленного экспоната или картины хотя бы одну минуту, понадобится 8 лет жизни. Сейчас здесь находится выставка, посвященная русской революции. Называется она «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году». История создавалась здесь. Экспозиция включает более 250 экспонатов, из разных музеев. Выставка очень большая. Она начинается в по разных залах Невской анфиладой Димнего Дворца. На Орданской галерее и лестницах посетителей трещают революционные плакаты. На выставке представлены предметы из частных собраний. Можно увидеть вот такой вот двойной портрет Николая II. С другой стороны можно увидеть портрет Ленина. Выставка очень большая. Чтобы спеть ее всю осмотреть, нужно немало времени. Давай разделимся? Хорошо. Встретимся позже. Это портрет Григория Распутина. Говорили, у него были сверхъестественные способности. У наследника царевича Алексея была редкая болезнь крови – гемофилия. Распутин мог останавливать кровочечение. Он действительно был близок к царской семье. Но его не любили современники. По мне, этот старец Григорий весьма необычный и даже очень милый человек. На выставке можно увидеть телеграмму, которую Распутин написал Николаю II, 26 августа 1915 года. Это Николаевский зал. Экспонаты рассказывают об участии Российской империи в Первой мировой войне и о благотворительной деятельности Романовых. Члены императорской семьи организовывали лазареты, санитарные поезда и работали в них. В 1915 году в Зимнем дворце был открыт лазарет цесаревича Алексея. Больница была рассчитана на одну тысячу коек. В этих стенах лечили тяжело раненых солдат. Это личные вещи царской семьи. Фотографии, игрушки, рисунки младших Романовых. Смотреть на это все немного грустно. Все члены царской семьи были убиты. Спаслись только некоторые родственники. В феврале 1917 года начались антивоенные митинги которые стихильно переросли в массовые стачки и демонстрации. Через несколько дней начался военный мятеж. В 1917 году в России произошло две революции. В начале была февральская. Император Николай II отрекся от престола. Великий князь Михаил Александрович не принял верховную власть. Все это положило конец монархии. В октябре свергли революционное временное правительство. К власти пришли большевики. 2 марта 1917 года в городе Скоп в императорском поезде императором Николаем II был подписан манифест об отречении от императорского престола. 2 марта 1917 года закончилась власть монархии в России. Мы можем своими глазами увидеть этот уникальный документ. Впервые в России император отказался от своей власти. Эта экспозиция посвящена Временному правительству. На изображение его глава – Керенский. В 1917 году он переехал в Зимний дворец. Малая столовая Где ночь с 25 на 26 октября Были арестованы члены Временного правительства Часы с носорогом Были свидетелями Октябрьской революции Эти фотографии разграбленных помещений Испорченные личные вещи Этому портрету Александру II в ночь штурма тоже досталось. Его лицо искололи штыками. События тех дней затронули Эрмитаж. Хранители защищали эти сокровища. Охраны не хватало, поэтому они джижурили целыми сутками. В это время большая часть коллекции была эвакуирована. Хранители смогли сохранить это достояние для нас, потомков. Интересная выставка, не правда ли? Да, все сопровождается современными выставочными технологиями аудио, видео, художественное освещение. Я такое вижу впервые. Да, теперь я точно знаю. Если хочешь увидеть историю своими годами, приезжай в Эрмитаж. На этом все. Пока-пока.